Исмаллах. Алхамдулиллахи раббиль Ассаламу Буква ДОД. ДОД. ДОД. Буква ДОД. На прошлом уроке мы прошли СОД. Теперь ДОД. Это самая сложная буква арабского языка. Дод. И мы ее постоянно, постоянно произносим, когда мы читаем слово Гойриль Махдуби, магдуби Валя долин Два слова приходят прям у нас в Суре Альфатиха на эту букву. Махдуби, Махдуби, там буква Дод стоит и Доллин. Тоже буква ДОД. Поэтому буква ДОД вы должны правильно-правильно-правильно произносить. Научиться ее произносить, писать, понимать. Буква ДОД. ДОД. ДО-ДЫ-ДУ. ДО-ДЫ-ДУ. Так. Буква ДОД. Она как буква сада, только у нее точечка наверху появилась. Все то же самое, соединяется влево-вправо, но у нее точка наверху появилась. Давайте посмотрим. Итак, буква dot, «ДОТ» также она пишется, как Sod. только наверху у нее появилась точка. Только поверну... появилась точка наверху. «Паракалофикум». Например, слово «ДОБИТ». Добито, добито, да с фатхай, до, до, до, добито офицер, добито, ДОД с фатхай, до. до, ДОД с фатхай, до, ДОД с касрой, ДЫ ДЫ ДЫРС Например, слово до, ЗУБ Дод, дод с киасрой, д дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, дода, д, дода, дода, Итак, дот фатха до до бето дод с домой до до до дод с касрой ды дырсон дод с касрой ды дод с фатхой до до дод с СУКУНОМ ды dot С домой ДУ до ды ду, ду Как я сказал, она как буква СОД также влево-вправо соединяется. Поэтому ничего сложного здесь уже вы не увидите. Так, соединение вправо-влево, все понятно. Значит, в серединке она будет писаться вот таким вот образом. Теперь вы видите, как пишется буква ДОД", ДОД. Буква ДОД в серединке слова. Буква ДОД самостоятельная буква. В начале слова. Буква ДОД в начале слова. И буква ДОД в серединке и в конце. Еще раз повторяю. Буква ДОД самостоятельная буква дод в серединке слова, буква дод в конце слова и буква дод в начале слова. Аллаху